Леди и джентльмены, всем привет, с вами Макс Репьев Сегодня мы находимся в моем любимом альпийском квартале И здесь я покажу вам несколько инвесторских квартир Именно однокомнатных, у нас практически весь этаж есть Но перед этим хочу немножко пройтись по альпийскому кварталу Вообще показать вам, как все здесь изменилось Ведь здесь появилась коммерция Именно перекресток уже зашел, плюс несколько магазинчиков появилось. И для тех, кто вообще не знает, Альпийский квартал – это комплекс, который находится ну, почти в центре города. Рядом с нами вокзал, выезд на курортный проспект, центр города, то есть все бары, рестораны и все-все-все-все-все. Короче, здесь. Если вы давно следите за моим каналом, то вы знаете, что у меня здесь квартира есть. Я в нее перееду когда-нибудь и буду жить, но надо сначала еще ремонт сделать. И снизу у меня еще и парковка куплена. Но сегодня не об этом. Здесь наконец-то зашел перекресток. То есть вся инфраструктура, теперь большой магазин уже доступен. С правой стороны коммерция в дальнейшем будет также активизирована. Я знаю, что сюда зайдет серф-кофе. Если вы знаете, какой-то он будет здесь. Ну и то есть огромный кайф. Вы спускаетесь из своей квартиры, заходите в перекресток. Все товары здесь представлены. Покупаете, идете наверх. Еще вот какой то кафе здесь появилось. У нас перекрестка. Вообще, сам по себе, Альпийский квартал интересен тем, что здесь реально будет коммерция полного цикла. То есть вы и булочки здесь можете поесть, и детский сад здесь уже появился, кстати, частный. И стройматериалы здесь есть, и шторы пошьют, и еще что-нибудь сделают. То есть все выглядит очень сильно. То есть вот это коммерческие площади, и они еще пока даже не зашли в полном объеме. Ну и здесь тоже коммерция. Комплекс действительно очень крутой. По своему наполнению Ну и плюс он новый, красивый И в центральной части города находится Пойдемте посмотрим, как выглядят квартиры Мы с вами оказались на нужном нам этаже И вот эти все открытые двери Которые вы видите Это то, что осталось на сегодняшний день В продаже от нашего инвестора И мы занимаемся их реализацией Поэтому давайте я вам покажу, какие планировки здесь есть, они все черновые, вы их можете рассмотреть под приобретение, под ремонт, для себя, как угодно. Первая планировка К1, это 47,8 квадратных метров, у меня когда-то была такая квартира, я ее хотел сделать двухкомнатной, потом передумал и купил себе побольше но тем не менее планировка действительно хорошая потому что именно вот в этой зоне выделяется у нас большая кухня-гостиная вот туда ставится кухня здесь у вас ставится какой-то диванчик и прям получается хорошего размера однушка с тремя окнами и вот здесь вот еще размещается большая спальня с большой гардеробкой вот здесь Стоит на сегодняшний день эта квартира 13860. Вид открывается у нее вот такой на всю территорию альпийского квартала. То есть за своим ребенком без всяких проблем можно смотреть. Это был первый лот. Идем с вами дальше. Тут, тут у нас Святослав Борисович бродит, прогуливается. Эта квартира 45,5 квадратных метров. На сегодняшний день она стоит 13 600, и очень много вот таких вот квартир сейчас делают именно с ремонтами. Вот здесь выделяют большую кухню-гостиную, здесь делают спальню, вот на этом месте ставят гардеробную, но здесь его величество санузел. При этом в этой квартире также неплохо выделяется рабочая зона, то есть вот здесь вот ставится такая стена, и вот так вот размещается рабочая зона. Вид у нас открывается на всю территорию альпийского квартала, вот такой цена на сегодняшний день еще раз повторюсь 13 600 но при этом есть еще другие квартиры которые смотрят на центр и на море пойдемте покажу заходим с вами вот в эту квартиру по строительной площади она была 42 квадратных метра. на сегодняшний день это 41 квадратный метр квартира с балкончиком с видом на центр с видом на море Оно сегодня, конечно, сливается Но, тем не менее, вот его полоска Как бы отсюда очень хорошо видно Вообще, где находится Альпийский квартал Вот он, парк Горького, центр Сочи Вот вокзал, шпиль Там чуть дальше находится у нас шпиль Морского порта Квартира, значит, с балконом Очень много за этими балконами кто гоняется Хочет их заполучить Вот это, кстати, история распахивается И у вас получается такой Такой вот объемный балкон Значит, на сегодняшний день эта квартира стоит 12 миллионов 800 тысяч. Она чуть-чуть подороже за стоимость квадратного метра, потому что вид у нас открывается действительно просторный и на центр. И планировка сама себе очень хорошая, потому что вот в этой части выделяется кухня. Вот так вот мы отступаем и делаем к спальню в той части. И у вас вот это все место, просто попробуйте представить. Получается большой кухни гостиная а на месте, где стою я, хорошо вырисовывается гардеробная зона. То есть вот таким квадратом. Ну и санузел как бы здесь. Стоимость на сегодняшний день, еще раз повторю, вам, 12 841 квадратный метр. Далее есть еще одна квартира. Она также однокомнатная. Вообще, по сути, у нас весь этаж однушек. Большие квартиры продались. Остались маленькие. Странно, кстати. Это значит, что у нас квартира 45,4 квадратных метра. На самом деле она очень хорошая по планировке. В том, что вы можете здесь разместить сразу большую гардеробную зону, можете даже по диагонали как-то ее сделать. Здесь разместить санузел. И у вас вот такой части получается основная зона самой квартиры. Вы ее просто делите пополам. У вас получается большая спальня, большая кухня гостиная. Минус, наверное, в том, что нет балкона, но кому-то он и не нужен. Вид открывается у нас точно такой же на центр. То есть, если вы не хотите переплачивать за балкон, а хотите получить побольше жилой площади, то вот этот вариант действительно неплохой. Мы в свое время очень много таких квартир продали. Народ уже сделал ремонт. как бы Живут, радуются и пользуются именно всей площадью самой квартиры. На сегодняшний день значит, ее стоимость 13 600. Вот еще раз посмотрите на нее. Здесь санузел Здесь у вас основная жилая зона Сюда размещается гардероб Идемте с вами дальше Я покажу вам сейчас Маленький лот 34 квадратных метра Вот эта квартира Также она смотрит на центр Вот такого она ключе Сюда у вас планируется В основном просто так планируют сюда кухню Большую студию С этой стороны у вас планируется спальня Вот такой же балкон Выходим Ставим сюда какой-нибудь тротанговый стульчик Смотрим на закат, смотрим на море Достаточно, кстати, большая такая широкая полоска Смотрим на центр города Все, значит, здесь есть По планировке еще раз Это 34 квадратных метра На сегодняшний день она стоит 12 миллионов рублей Вот так она выглядит Здесь, значит, у нас квартира с не самым удачным видом Но, наверное, одна из самых недорогих По стоимости квадратного метра это 45 квадратных метров, 12 850. Это, по сути, как вторая квартира, в которую мы с вами заходили. То есть здесь у вас размещается санузел, здесь у вас размещается кухня-гостиная, здесь у вас будет спальня, здесь гардероб. Минус, конечно, это вид, но она и самая недорогая. Как бы если вот отсюда стоять, то все видно. Если смотреть в профиль, то видно дом. Ну, как бы... Вопросами на что вы хотите. Если не гонитесь за видом и гонитесь именно за ценой, то, пожалуйста, вам цена в 12 850 за 45 квадратных метров. И еще одна есть квартира. Также однокомнатная. Вот она здесь. Зеркальная. 47,8 квадратных метров. Также она стоит на сегодняшний день 13 860. Здесь у вас размещается санузел. Большая, как я уже говорил, именно зона самой кухни-гостиной большого размера спальня, то есть прям такая человеческая однушка. Здесь прям можно разгуляться. Вид у нас открывается на территорию Альпийского квартала, который шумит на сегодняшний день достаточно сильно. Вот здесь это все выглядит так. Еще бы чувак бы, конечно, не пилил бы, ничего было вообще бы хорошо. В общем, господа, на сегодняшний день такие предложения. По сути, почти весь этаж однушек у нас есть в Альпийском квартале, так что вы обращайтесь, есть что выбирать. Но если из этого вам что-то не подойдет, то есть также квартиры с ремонтами. У нас здесь есть ответственные люди за Альпийский квартал, которые найдут вам любую планировку, согласую цену. По этим квартирам, кстати, также можно торговаться. Вообще торг как бы всегда приветствуется, всегда излагайте свою цену, она обсуждается. В общем, ссылки указаны внизу. Пишите, звоните. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.